Сегодня делаем головоломку с внутренним секретным замком, который открывается без ключа. Идею подсмотрел у одного мастера, но внутренний механизм был неизвестен, поэтому делаем все с нуля. Приветствую вас на канале Левша. Вначале хочу поблагодарить всех, кто дождался новых выпусков. К сожалению, съемка роликов требует много времени, а на основной работе был завал поэтому пришлось чем-то жертвовать но теперь все стало на свои места так что с удовольствием продолжим Вначале изготавливаем замок который будет открываться и закрываться благодаря вращению в пространстве из куска капролона изготавливаем цилиндрическую коробочку которая будет отправной точкой открытия замка в каждой половинке этой коробочки делаем конусную возвышенность позже поймете почему в этой крышке мы просверлили отверстие строго по центру. В него будет вставлена латунная трубка небольшого диаметра. А этот небольшой шарик от подшипника будет главным действующим лицом. Вторая крышка аналогична первой, но по центру отверстия не будет. Для отточения капролона важно, чтобы был очень острый резец и маленькие обороты. При больших оборотах он начинает плавиться. Конус нужен для того, чтобы когда шарик попадает внутрь, он всегда скатывался к краю. На повторах можно увидеть этот процесс. Благодаря этому, развернув коробочку отверстием вниз, при тряске... С большой долей вероятности шарик все равно не выпадет. Во второй крышке отверстие сверлим ближе к краю. Второе не сквозное отверстие сверлим по центру для фиксации механизма. Отрезаем трубку нужной длины и вставляем в несквозное отверстие. Далее отрезаем часть металлического прутка, у которого наружный диаметр равен внутреннему диаметру трубки. Это будет основной запорный механизм. Вторую трубку вставляем в сквозное отверстие. Отмечаем места, в которых нужно будет проточить углубление. Отрезаем два кусочка латунной полосы и сверлим в каждом два отверстия по шаблону, равных диаметру трубки. Перегородку между отверстиями немного распиливаем. Здесь будет находиться часть механизма. Сверлим два отверстия небольшого диаметра. Здесь будет фиксироваться пружина. Далее припаиваем одну пластину к трубке. Отверстие во второй трубке разворачиваем на 180 градусов относительно отверстия в первой трубке. И тоже фиксируем. Далее изготавливаем самую маленькую и самую ответственную часть нашего замка. Она будет отпирать и запирать механизм. Немного стачиваем с каждой стороны до середины, оставляя небольшие выступы. Вот так будем фиксировать эту деталь на своем месте. Надеваем вторую пластину и также фиксируем припоем. Когда этот механизм закрыт, часть его выступает внутри трубки. Нехитрым способом изготавливаем пружину из струны гитары и загибаем в нужное нам положение. Эта пружина будет поджимать замок. Фиксируем ее в своем месте. Проверяем, чтобы ничего не заедало и фиксируем окончательно. Ну и для наглядности проверяем. Когда в трубку А бросаем шарик, в трубке Б падает стержень, благодаря флюгерному эффекту. Отрезаем ненужную часть трубки под углом 45 градусов. Сюда будем припаивать еще трубку, поскольку шарик нужно будет постоянно возвращать на свое место. Нужную температуру не сразу удалось подобрать, поэтому пайка не очень красивая. Но это все невидимая часть, которая будет спрятана внутри. В нижней части коробочки протачиваем небольшое углубление от центра к краю. При больших наклонах шарик будет проскакивать это углубление, а при небольших фиксироваться, для того чтобы потом направить его к центру. Осталось спаять все трубки в замкнутую цепь. Проверяем последний раз, чтоб потом не разбирать. Запаиваем последнее колено. Изготавливаем верхний фиксатор засова, для того, чтобы он не выпадал из своего места. Ту небольшую часть, которая будет видна снаружи, шлифуем. Сам стержень также протачиваем для того, чтобы он фиксировался в верхнем положении. Далее можно собирать всю конструкцию воедино. И запаиваем. Теперь изготавливаем небольшую деревянную цилиндрическую шкатулку. Делать ее будем секционной, поскольку лобзик может выпиливать только определенную высоту. Размечаем места, где будет находиться поворотный механизм и сам замок. Далее все это нужно распилить и склеить. Наружу можно обрезать ленточной пилой, а вот внутри только лобзиком. Сверлим несколько отверстий для того, чтобы пропустить пилу лобзика. Натяжение пилы проще регулировать по звуку. У лобзика пила немного гнется, поэтому, чтобы не было заваленного края, нужно подавать медленно. Выпиливаем ту часть, где будет располагаться замок. Получилось у нас 5 штук таких колец, теперь их нужно вместе склеить. Формы шкатулки может быть абсолютно разные, здесь главную роль играет замок. В нижней части немного расширяем углубление, чтобы полностью все уместить. Отрезаем лишнюю высоту и торцуем. Вырезаем небольшую крышку, которая будет прикрывать замок с верхней стороны. Сверлим и вклеиваем ее на свое место. Далее, с противоположной стороны, сверлим под стержень, на котором будет вращаться крышка. В самой крышке тоже сверлим отверстие и впрессуем туда часть латунной трубки. С одного конца стержня протачиваем под стопорное кольцо. Оно будет фиксировать крышку. Стержень сажаем на покси пол. С противоположной стороны крышки делаем углубление для засова. Из латунного стержня делаем вторую часть для засова. Ее вклеим на последнем этапе. Тем же клеем фиксируем замок в нужном положении. А далее столярным приклеиваем дно. Замок на своем месте, теперь можно одевать крышку. Стопорное кольцо одеваем с пружинкой, для того чтобы постоянно поджималась крышка. Последний приклеиваем накладку, чтобы спрятать стопорное кольцо и стержень. Теперь зажимаем все это в токарный станок и обрабатываем. Древесина пористая неравномерно, лаком нужно покрывать не один раз. После каждого покрытия заново шкурим и опять покрываем. Для эксперимента немного отполировал пастой для полировки фар. Вклеиваем ту часть, куда будет вставляться засов. Так сам принцип. Шарик изначально находится в пластиковой коробочке. Шкатулку нужно наклонить в определенном направлении, чтобы шарик попал в центр этой коробочки и упал в трубку. Далее, наклонами прогоняем шарик до механизма засова, встряхиваем, все, шкатулка открыта. Чтобы шкатулку опять закрыть, возвращаем крышку на место, встряхиваем, все. Шкатулка закрыта. По звуку можно определить, туда ли попадает шарик. Это прежде всего головоломка, но в ней можно хранить и деньги, особенно если сделать шкатулку металлической. Вы очень сильно мне поможете, если поставите лайк, поделитесь с друзьями или напишите комментарий под этим видео. Это поможет продвинуть канал и даст возможность снимать еще больше хороших роликов. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!